В мраморном зале Казанского федерального университета состоялась ярмарка вакансий от работодателей, готовых взять на работу студентов, а также выпускников вуза. Каждая организация представила свою экспозицию с информацией о компании и возможностях карьерного роста. Студенты смогли не только лично пообщаться с представителями крупных компаний, но и поучаствовать в мастер-классах. Мероприятие посетила депутат Государственной думы Ольга Павлова. ФУ это одна из так, приоритетных. А вот студенты, они же здесь много, они вот тоже ходят, смотрят. Вы на них тоже делаете какую-то ставку? Мы делаем не просто ставку, это будущее России. Через несколько лет им придется взять свои руки управления и производством, и страной. Конечно, здесь и студенты, здесь и школьники. Прежде всего, школьники должны правильно выбрать свой путь в жизни. Много профессий представлено, очень много. Я вам говорю, а начиная от производства информационных технологий до социальных профессий. Чаще всего с проблемой трудоустройства сталкиваются студенты. Виной этому график, который не позволяет совмещать работу с учебой, а также отсутствие опыта по специальностям. Не только работать и учиться, но когда сессия, только заниматься, например, учебой и работу пока отложить на второй план. Ярмарка вакансий является мероприятием прежде всего необходимым для студентов. Она позволяет им ориентироваться в профессиональной деятельности, а также выстраивать в дальнейшем собственную карьеру. Вероника Гемранова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Приходите, тут очень круто. Завтра тоже будет ярмарка, обязательно посещайте ее.